Я рад, что знают все про этот день. Мне горестно, что есть такая дата. Ведь сколько вас ушло? В немую тень, отчаянные в храбрости солдаты. Я вечно преклоняюсь перед теми, Кто долг, храня отчизну, защищал, Не встал перед фашизмом на колени, Кто мира нарушителей карал. Немного их, героев посидевших. Почти друзей погибших собралось, И у могил от бремени осевших Теперь горит гвоздики алой гроздь. Мы свечи зажигаем в память павших, В боях с врагом и в мирные года. И пусть сквозь годы поколения наши горит победы красная звезда. 71 год назад отгремели последние залпы Второй мировой войны, Самой жестокой и кровопролитной за всю историю человечества. Среди тех, кто защищал нашу родину, от немецких захватчиков был и мой прадед, Николай Василий Васильевич. Он родился в Чувашской республике, в деревне Новый Шинкусы. На фронт отправился в 1942 году, из города Иванова. Наступательные операции на Вяземском направлении. В ходе наступления войска нанесли значительные потери противнику, отбросив его на запад до 150 километров. Освободили города Можайск, Верея, Медынь, Мятлево. Минская наступательная операция. Операция пятого удара. Советскими войсками были разгромлены и окружены значительные силы противника. В районе города Минска в ходе операции войска продвинулись на запад до 200 километров. Освободили столицу Белоруссии, город Минск. В ходе освобождения города Минска рядовой Николаев Проявил мужество, убив немца, пытавшегося бросить гранату в группу бойцов, тем самым спас жизнь в группе бойцов, за что был удостоен медали за отвагу. А советская наступательная операция. Войска, войска фронта продвинулись на 35 километров. Штурмом овладели крепостью совет, за что 830-й стрелковый полк 238-й стрелковой дивизии получил почетное наименование Осоветский а дивизия награждена орденом Суворова второй степени. Во время штурма крепости совец рядовой Николаев, находясь в боевых подряд, под... порядках, пехоты останавливал связь наступающих подразделений с командными пунктами батальона. Под сильным пулеметным и минометным огнем противника он своевременно устранял порывы линий. и тем самым усво... способствовал выполнению боевого приказа. После взятия города Советс он взял в плен двух немцев, пробиравшихся через боевые порядки, за что был удостоен ордена славы третьей степени. 25 марта 1945 года 238-я силовая дивизия приняла в честь штурм города Данциг Восточной Пруссии. Товарищ Николаев в боях за город Данциг, будучи связным командиром батальона, под огнем противника своевременно и аккуратно обеспечивал живую связь с командным ротой. В уличных боях и при штурме отдельных домов он лично из автомата уничтожил 5 ликтеровцев и 13 взял в плен, за что был удостоен награждение Орденом Славы второй степени. Наступательные действия армии левого крыла Второго Белорусского фронта. В ходе наступательных действий был захвачен плацдарм на западном берегу реки Нарев, за что мой прадед был удостоен Красной звезды. восточно померанская уступательная операция. Войска 2 и 1 белорусского фронтов. Так, очищенная от противника вся восточная Померания Стрелка 3 восточного батальона сержанты Николая Василия Васильевича за то, что он... В боях за станцию Лонск польского коридора, отражая контратаку противника из личного оружия, убил четырех солдат и одного офицера противника. Храбро сражался с врагом, за что был удостоен медали за отвагу. Закончила свой, закончила свой боевой путь 238-я силковая дивизия 2 мая 1945 -го года на восточном берегу реки Эльба. Встречей с союзными, союзными войсками 2 английской и 82 американской воздушно-десантной дивизии. В конце мая 1945 года военным взводом дивизии выехал в Москву для участия в параде победы. Мой прадед остался служить в Германии до 1945 -го года. Великая Отечественная война не подвластна времени. Эту память мы будем хранить и передавать из поколения в поколение. Она переживет века. Именно великая победа, именно великой победе мы обязаны мирному небу над головой, сохранению и возрождению духовной России. Мы дети и внуки-солдат. Мы сами солдаты России и будем хранить словно клад традиции эти святые.